Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроение? с вами Рей, мы продолжаем играть драконы всадники олуха Так, третий день, 25 рун я забрал Так, посмотрим что мне принес беззубик Ага, это у нас яйцо на... по-моему... да, пристиголовый. кошмарный Ну ладно, пускай выводится, пускай выводится, у нас два яйца кстати и, наверное, мне придется его опять все-таки отправлять на поиски нужных деталей. Так, ну что, мы вначале будем все-таки накапливать на шлем. Шлемов нужно много, 30 штук. Пускай ищет. Так, 120 тусклого винтаря. Здесь древесина, древесина, рыба... Ага, железо Так, этих пока отправим на поиски Пускай шоркаются Ну что, сарделька, что ты нам там добудешь? Ммм, яйцо Так, полетел Барсик, что у тебя там? Тусклентель, понятно Огромный костер, иди там, погрейся Кривоклык. Почему-то у меня сидит, даже никуда не отправлен. Странно. Астрид с Громгильдой дает нам 12 рун. Так, устрашение. Бесплатно. Все. Этих отправил. Как говорится, по делам. Надо будет мне еще Витрокрыло как-то отправить. Йохан, у тебя что есть? Вот это я заберу. Так, еще железо. Угу. Так, здесь у нас рыбка Тут тоже рыба Друзья, уже 2194 металла у нас Это очень даже хорошо Так, Буйволорд, вперед за рыбой Этих тоже надо будет всех отправлять Громелет у меня получил 31 уровень. Пускай от нечего делать, идет и прокачивается дальше. Нечего сидеть здесь просто так без дела. Ну а мы посмотрим, что у нас тут. крылочку отправили. А фейерверк, конечно же, нам принес древесину. Ну а что ты мне принесешь? 80 железа беги ладно пускай бежит а нам нужно сколько для улучшения 2 900 так болельщик сардельки пускай тоже прокачивается так где у нас тут ага О, вот это, по-моему, нам нужна штучка, вот эта эмблемка. Она, по-моему, как раз нужна для прокачки, если не ошибаюсь. Так, камнилом, камнилому может быть тоже прокачать чуть-чуть. Пускай идет. Древесина, рыба, ну вроде бы как все. Блин, открытие и выставлять ли? У меня нету больше ребята, в этом в ангаре места, к сожалению. Отпускать тоже жалко. Ладно, пока отмену сделаем. Здесь забираем пак. Древоруб, шторморез, водорез. И все. Но сегодня событие должно у нас, насколько я помню. Угу. Происшествие осквернения святилища Один день 17 часов Времени доступного Найти цветок Ребят 350 будем тратить или нет 350 и 350 это 700 Это 1000 надо потратить Но мне написали что не стоит На него тратиться Поэтому я наверное и не буду Наверное, я тогда и не буду. Жалко, конечно, что буквально трех цветочков не хватило. Но руны тратит тоже как бы такое себе удовольствие. Ну что, давай тогда... Ну понятно, тут все это перевели. Начать новый сезон. Поехали. Хочу посмотреть, какие здесь будут награды. Опа! 60 железа, слету. Так, там скамья а, цвета желтка. <свят> вот здесь покажите мне, пожалуйста. Ух ты! Атрадыск! Нифига себе! Выглядит, конечно, симпатично. Сколько 15 и 8 тысяч? Малышка, стрелка. Уникальный. Кораблетопитель. Вес на мрак. Мармелет. У меня есть мармелет, но у меня синий. Ципа. Аллергический. Архичих. Ох ты. Гра закрыл. Пастух. Нифига у него тут. Зайцелит большой. Ну, слушай, награды, в принципе, неплохие. Но опять же, ребята, какой шанс их получить? Практически нулевой. Три янтария получил блестящих. И давай заберем пак. Подожди, мне нужен пак. Конечно же, бесплатный. Кревет, голов ужасное чудовище. Все, по минималочке как бы получил. А у нас есть еще возможность? Есть. Ну, вроде бы здесь все. Покончили с этим. А, подожди секунду, покончили. Пускай летит. Будем надеяться, что нам сегодня на рулетке выпадет рыба. Потому что надо еще двоих как минимум отправлять на поиски. А, я же еще хотел в святилище зайти. Давай посмотрим. Так, обычные. Ну вот, у нас есть кипятильник. Можно, в принципе, их... Дриво, давай так и сделаем. Я все равно ничего не теряю, ребят. Кипятильник и это все. Да, я хочу. И древорубов. Блин, а у меня один из них собирает ресурсы. Не прокатит. Ладно. Эть, а как? А как изменить? Дай-ка еще раз гляну. Обычный. Необычный. Вот громоножку, кстати, тоже можно. М -м так, крылатый ужас. Давай тоже. Блин, у меня тут нет. Крылатый ужас не прокатит. Редкие. Оу. Гроза морей. Фига мы там получили Так, ну вроде бы Здесь все эксклюзивный Мало Премиум Ну премиумов у меня нету Тем более даже двух штук У меня все по одному Так, зал. Ну все, хорош. Да хороший, говорю, отмени. Ух, я даже не знаю, за что тут взяться. Попробовать здесь, что ли, а? Ох, друзья мои, давай проверять. Редкий набор. Нифига, тысячу рун сразу же 150 железа Кувшин, лопатка И страхокол Страхокол, по-моему, у меня Был Нет, ребят, страхокола не было Редкий, новинка Замечательно Не зря, не зря мы Обменяли, получается Так, и, по-моему, все Больше я там ничего не смогу сделать Или, или смогу Давай-ка еще раз глянем. Зал Вознесения. Буквально немножечко не хватает. Но принцессу огнеедов, ребят, я не буду, наверное, перемалывать. Нет, не буду. Пока остановимся на этом. Ох ты, аж 200. По-моему, я сейчас что-то получу, да? Так, 30 рун э, Скамья цвета желтка Но куда-нибудь ее надо Ага Ну, вот сюда поставим Пускай стоит И что там у нас еще? М -м и 500 сладких яиц как-то вот так пока. А, 3275, по-моему. Подожди, вроде бы нам... Так, секунду, друзья, что-то... Что-то я помню, мы хотели вроде бы как улучшить. Тут нужны викинги. Где-то же мы собирались э, расширяться А, все-все-все-все, вспомнил Здесь наверху, да? Вот Горовалки Вот, ребятушки Построить Все Через сутки у нас будет здесь готова лесопилка И, соответственно, мы сможем теперь отправлять еще больше драконов На добычу леса вот тебе и страхокол Ну что, я пошел тогда на событие Надо проходить его Посмотрим, успею ли я Короткое ли я. о О-хо-хо-хо -охо. э Так, получается Раз, два, три, четыре, пять Блин, одной заходкой не смогу пройти Не успею Придется тогда сегодня и завтра перед работой, чтобы тогда играть. Ну а как еще нам успеть пройти это все дело? Ха. Я думаю, что оно будет короткое, раз столько мало дали дней. Там сколько, сутки всего лишь, да? Да, фиговенько. Так, две волны здесь у нас. С одной волной разобрались, кто там? Ага. Пристиголовый он такой жесткий-то. Но понятное дело, здесь мы его закатаем сейчас в асфальт. Давай еще разок сделаем. А мне интересно знать, у нас вот понижение брони, оно стакается или нет? Скорее всего, нет. Ну что, крутим рулетку и смотрим, что нам здесь выпадает. Рыба, но мало, надо больше. Хотя бы 1100. Это было бы приемлемо Но зато забираем 50 рун Так, замечательно Двигаемся дальше Все в том же самом направлении Так, мы еще захватим редкий пак Ну, от него толку Так себе И здесь у нас опять кошмарный пристеголов поджидает Так, звуки пропали, да? Дурной знак, когда пропадают звуки Минус один, И здесь у нас Змеевик Почему второй змеевик ну, Второй, точнее, дракон Крепче, чем первый Ты посмотри Первого мы вообще пинаем за 3 секунды А этого Приходится мурыжить Причем он с пониженной броней Вот дела, да? Ладно Ну давай там уже Промахнулся, хотя он 20 уровня И еще одна рулетка На ней мы зарабатываем Плод мудрости Ну плод мудрости это хорошо Хотя мне почему-то в данный момент э, Лучше бы все-таки получить Ресурсы, как по мне Обучить Лети, обучайся Сейчас отправлю всех, кого только можно На обучение Ага Болтун Находка для шпиона У меня все, академия уже забита Три секундочки и В академике уже нет места ну я так понимаю, мы должны добраться до тысячи тусклого янтаря О, шепот Хотя, когда он делает свою ульту Я бы не сказал, что это шепот Это самый настоящий крикун Готов, запинали Так, последняя волна Дымодышащие Давай так сделаем Да хорош, что с своим понижением брони уже достал Стальной проныра Не, по-моему, тоже дымодышащий все-таки На тебе Ну тут на изи Очередно раскрутим рулетку Получаем древесину Ну вот древесина 112 миллионов Это, кстати, нормально А вот и загадочный пак ну да, мы дойдем до 1000 тусклого янтаря, получается. Даже успеем с мини-босиком подраться. Не, ну сегодня круто, ребят. Сегодня мы получили редкого дракона э, на Вознесении, так что нормально. Игра уже была не, про, не, не зря сегодня поиграна. Так, это у нас Хоферсон Ну, мы его запинаем Три волны здесь у нас Три волны Так, на второй кто у нас там? Ох Не очень хорошо Огнеплюи надо валить Обязательно Хотя не здесь оба, если честно огнеплюи. Что этот, что тот Что тот имеет массовый атаку И этот тоже самое В те же, как говорится, ворота Так, последняя волна Естественно, с начинаем Естественно, тут даже Не обсуждается Тут даже не обсуждается С этим, со шторморезом Мы разберемся чуть позже так, Готово ну что, а ничего, сейчас мы его добьем, ну-ка, на изи. О, еще 112 миллионов древесины, но этого мало, нам все равно не отправить дракошу на поиски. Ну что, вот и мини-бус у нас первый. Давай посмотрим. Пойдем отсюда, начнем. Громль, конечно, паршивец еще тот. Но я не хочу сейчас на него тратить время. Давай разберемся здесь. А вот теперь... вообще будет фаерболы, да, свои? Плевать. Ну да. Причем массовые фейерболы. То есть урон наносят по всем. Все, запинаю я его сейчас. Так И вот так Ах ты жулик Ну ядре, матрен Ну нафиг вот это вот сюда Подсовывайте Он вообще здесь не в тему Скалотряс-то этот Ну понятно, пошел перемалывать Атакуем сюда Плюс через отхил убиваем скалотряса Фаербол Ну да, фаербол Но Пора с ним завязывать уже Так, и последняя, третья волна Ядреон Матрион. Я попробую сейчас Я попробую сейчас через Слепоту, вот так вот Пускай он его бомбит Ну что это такое? Ну, ну это не серьезная была атака Вообще несерьезное. Какой детский сад, а? М -м, сейчас мы знаешь, что сделаем? Слепоту, но только уже вот сюда. И это сейчас будет разбег делать, да? Ага, вот он что. Вот, что он там затеял. Ну, в принципе, нам так даже выгодно было, был будет. Мы на него все равно успеем повесить лепоту. И никуда он, как говорится, от нас не денется. Даже пускай он там накапливает всю себе энергию, ничего он все равно не успеет сделать. Ну и вот... Нет, парень, ты не попадешь Ты по нам не попадешь А вот мы тебе сейчас тут разнесем Все Ну что, половину событий прошли На рулетке выпадает ага, Рыба Ну, маловато, конечно, маловато И забираем Тысячу тусклого интерьера. Ну вот, останется еще одна половина я думаю, мы ее также легко и быстренько пройдем уже завтра. А может быть, сегодня вечером. Все зависит от того, сколько у нас накопится энергии. Если полностью накопится, можно будет и сегодня, как говорится, вечером пройти. Кстати, у меня же место, по-моему, освободилось, да? Конечно. В ангар, в ангар иди. Фух, ну что, вроде бы, вроде бы на сегодня все, ребят. Всех отправил, всех, как говорится, разместил куда надо. Все занимаются своими делами. Да. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.